50 тысяч бонусов на балансе. Самый дорогой кейс на топ-скине за бонусы стоят 7999 бонусов. У нас 50 тысяч, я хотел сказать уже при рублей, бонусов. Напомню, кстати, что на сайте есть мой промик на 40% пополнения OG и 4R. -ки. Не так я много здесь получил, как на других сайтах, но тем не менее, спасибо кто пополняет, хотя делать я вам этого не советую. Ну вот, у меня ютуберский ак, это делать проще. Также, кому интересны халява, в прикрепе ссылки все будут. Ну, можете перейти на Короче, поехали сразу, не дробя 5 кейсов, путь самураев, один кейс, 8000 бонусов, блин, у нас еще есть бонусы на открытие большего количества кейсов, слушайте, ну хорошо же, ну хорошо же, да? Ножик оставляем, бля, все, кайф уже. Уже кайф уже. Но ну, я честно, блин, я ожидал чего-то большего. Ну вот, серьезно, кейс 8к бонусов. Возможно, я уже зажирался, да, как это принято говорить. Но я ожидал чего-то больше. Хотя парокод закалка тоже неплохо. Ну, надеемся, что сейчас еще что-то красная дропнется. Хотя бы до да, хайпер. Так так, тиктоник выпал. Нормально, какой-то тиктоник, неплохо. Тектоник продаем и по итогу на Балике, ну будет 1012. Я не знаю, закалку это кто-нибудь купит или нет у меня, потому что товар не ходовой. Многие со мной поспорят сейчас, но ну, а я скажу, он не ходовой. Кстати, тайный кейс на топ-скине начал стоить 1800 рублей, уже, по-моему, на всех сайтах кейсы подешевели. Здесь он еще дорогой. Я не понимаю, мема не выкупаю рофла, как это принято говорить молодежью, и скажу я дед инсайд ну вот да мы ушли в минус третье место поднажми ну денег нажимать больше нет короче по факту это рубрика с нуля до до миллионов денег но десяточка 12 даже тысяч у нас уже есть Всё, можно топ-кейс открыть. Ну ладно, денег не так много, но топ-кейс размахиваться. Хочу еще ролик по топ-кейсу сделать, потому как, ну, блин, мне эта тема интересна. Реально, с Изика последнее время как-то не падает, на топ-скине оно более или менее хотя бы как-то мне выпадает, поэтому будем пробовать. Ну и плюс, опять же, на Изике я делаю прокачку подписчикам, поэтому Изик пока с топ-кейсом отлетает. Ну и там, мне то выпадает, то не выпадает, короче, система, я не понимаю. Ну а тем временем, по факту, с нуля рублей у нас 13 тысяч. Ну как с нуля рублей? С 50 тысяч бонусов у нас 12-13 кусков, варьируется примерно, у нас 1013, сейчас будет, кстати, а, блин, одна... один только калаш неонного революция выпал, но это такая себе история, просто по той причине, что остальное кал а не дроп. Еще, кстати, 2000 бонусов осталось, 300 даже. Можем, в принципе, в принципе, еще их потратить, потому что, ну, все-таки ролик сегодня, что можно сделать, что можно выбить, до скольки можно дойти именно с бонусного баланса. Он реально был, был большой, поэтому, пожалуйста, ребят, я надеюсь, я от вас респектоз за это поймаю. Ну, кстати, по прайсам мы можем открыть Капитан Прайс. По прайсам можем открыть Капитан Прайс. Да, прикольно. получилось такой оборот слов, но мне немного не понравилось. Понятно. Смотри, в капитан Прайсе есть нож Бабочка Градиент. Это причем не самый дорогой кейс ну именно за бонусы. И тут, опять же, мы переходим в кейс путь самурая. И здесь, а, ну здесь огненный змей, здесь гидропоника. Но именно из ножей, да и в принципе, наверное, из всех скинов, но тут нет бабочки градиент. И мне немного непонятна градация цен скинов и как происходит ценообразование кейса, именно. Да я пробую тайны, кстати, открыть. Именно вот этих вот этих бонусных кейсов. Потому как кейс вроде бы не самый топовый, да и не пред-топовый, но там лежит э, бабочка-градиент. Ну, типа, кстати, нам выпал поток информации. Он может стоить 3000 он стоит в целом... В целом, да неплохо, 8000 мы вроде бы как даже окупились. Но десятка, сейчас мы откровенно в минусе, то есть у нас нож за 10 был. Короче, 50 тысяч бонусов мы, в общем, мы, в принципе, в сухом остатке променяли на десятку. Ну, то есть, условно, поделили на 5, но в рубли. Кстати, безумно признателен вам, что вы заспамили просто топ-скин тем, что, ну, Добавьте уже кейс человека да, и буду очень вам благодарен, если вы сделаете то же самое. На дропе, на Force Дропе, да, на всех сайтах, которые вы знаете. Ну, потому что реально приятно. Заходишь и говоришь спокойно, что твой кейс говнище, с которого ничего абсолютно не выпадает. И кал, кейс кал, ну, скажу честно, вот. Мой кейс говно. Ну, вот, ну, серьезно, я могу, я могу, это мой кейс, тут и ссылки на меня. Вот реально, Force Изик, добавили бы что-то подобное, вот. Кейс Человека. Это было бы настолько круто и ярко. Кстати, безлюдный космос. Ой-ой-ой, пять -ой -ой, Слушай, неплохо. А кейс Человека не так уж и плох. Давай, кстати, если этот ролик наберет, ну, блин, допустим, не знаю, сколько, две с половиной тысячи лайков, то мы разыграем, ну, что тут есть интересного. Короче, смотри, есть полевой агент, я, кстати, не понимаю, почему они так дешево стоят. Даже, может, какую-нибудь кровавую паутину сделать или убийство то же самое. Во! Окисление бронзы. Я не знаю, что это за скин, но, типа, если скрафтится, и мы набираем 2500 лайков Мы его разыгрываем Короче, 2500 лайков разыгрываем этот скин У меня, кстати, предыдущий розыгрыш еще не завершился 9 9 9 9 9 Ну, короче, результаты будут, тоже не переживайте В следующем ролике Результаты обязательно сделаем Там не такие уж дорогие скины Поэтому все good. ребят, не переживайте Кто вдруг ждет результатов предыдущего розыгрыша Я все сделаю Немного затянул, но сделаем Мне все-таки, камельфо добить кейс подписчиков Может быть, что угодно и и выпадет. Но пока что за сегодня без вообще вложения по факту денег, а только с бонусных поинтов мы получили... Получили мы ничего. Нам насрали в руки отмены прямо сейчас, потому как кейс все-таки дорогой. А выпал шлак. Ну, короче, без депа у нас вышло выбить перчатки с апгрейда за 9 Плюс сейчас крутится раз, два, три, 4, шесть кейсов по 6000 рублей и плюс на балике 3К. Я считаю неплохой результат. но ну, на самом деле, с тем учетом что кейсы-то по факту получились бесплатные. И если еще выйдет что-то с кейсов подписчиков 2.0, ну, будет вообще прям классно. Золотой карп, азимов АВП, вулканчик калаш, давай, конечно, вулканчик калаш тоже сочно. 15 тысяч, ну, конечно, сочно. Сейчас, знаешь, хочется что-то подобное открыть. Я не знаю, я теку от топ-кейса, что на изике, что здесь. Ну, не знаю, на, на изике непонятно. Он то выдаст, то не выдаст. И как ты это непонятно работает. Твой, конечно, уходит на но нет, подтвержден убийство это 20... Это 2000 рублей, мало. Гофастиком долбанем. долбанём. 000, понятно, долбанули фастиком. Но опять же, честности ради, а там кейс ковбоя был. Кстати, тут даже есть кейс новый, дорогой. А почему я их не открывал, лол? Окей, два кейса. Я даже не посмотрел, что там лежит. И если вижу дорого, знаю, что открываю. И, кстати, меня просили на стриме передать привет. Я это делаю только сейчас. Перч неплохо и красный глянец. Но я это сделал. Во-первых, я передаю привет Стасу Фирсову. Меня попросили в ролике передать, человек под ником Сик. Стас Фирсов, тебе привет. Также привет Кириешке и Персифолу. И Кириешка просил открыть меня два самых дешевых кейса на сайте. Ну, давайте посмотрим. Я не знаю, самые дешевые Ширпа Кейс, самый дешевый кейс. Я такое не люблю, но Кириешка такой задонил и такой, го, я такой, ок. Поэтому, ребят, Персифол, Стас Фирсов, Сик, Кириешка, вам всем привет. Человека в ролики обещал, вот передал. В общем, ребят, если мы набираем половиной тысячи лайков, вот эти перчи разыгрываем. Много, да, но блин, 10к, как бы. Фактически это средний депозит э, на один мой стрим, который мы, э, как всегда, сливаем. Но я надеюсь, что они в Steam будут стоить дороже. Они, кстати, после полева какие-то новые перчи, может, опять же, я чего-то не знаю и не понимаю. Они в стиме стоят 12 тысяч. Ну да, они в стиме стоят дороже, приятные. Кстати, цене они продавались аж за 14к, классно. Но здесь была просадка до 5, а в в целом, да, в целом они стоят дороже. В общем, ребят, всем огромное спасибо, тысячи лайков, и вот это дело мы разыгрываем. Это был Человек, надеюсь, вам понравилось, поддержи ролик лайком. Всем спасибо и всем пока.